Так, энергетическая защита. Что вам нужно знать об энергетической защите? Если вы будете контактировать с телом, вы однозначно будете считывать какую-то информацию, негативную, болезненную клиент Это может вызвать у вас какие-то резонансы. Я это прочувствовал на себе, я больше 300 лет занимаюсь практикой и пропустил бесчисленное количество клиентов. вот И какие-то вещи я, ну не какие-то, а вполне четкие вещи, я это понял прежде всего на себе и хочу просто рассказать сказать вам, как вы бы могли вести себя, какие действия предпринять, чтобы уменьшить или минимизировать вот эту негативную нагрузку болезненную от клиента, который может передаться на вас. Первое. Смотрите, что первое. На кушетке должна быть закрыта формулой ловушка. Я, ну, на этой кушетке, видите, у меня формулы нарисованы. На этой кушетке формулы нарисованы. Одна половина кошетки и другая. Формулы нарисованы. Вы можете как сделать? Вы можете распечатать формулу на листочке. Можете распечатать формулу на листочке. Затем взять листочек. Для учебных целях, видите, у меня он А5 форматовый, лучше А4 распечатайте. Можно ламинировать его, можно не ламинировать. Дальше вы берете листок с ловушкой. Ловушечку вы помещаете картинкой наружу. Видите, чтобы она была видна. Прикладываете листок с ловушкой по середине а, половины кушетки и вращаете вот таким образом, ну, тестирующий, вращаете, чтобы а, а, листок завяз. Вот листок завяз у вас, так, солнце попадает здесь. Так, давайте. О. А, листок, а, смотрите, завяз, к примеру, и вы его фиксируете скотчем. Одну половинку делаете и точно так же делаете вторую половинку. Приложили прокрутили, чтобы он в ощущениях как бы ну залип, залип, да. Обычно видите, как формула залипает, когда она идет коса, видите, да, коса формула идет от ножки к ножке. И вот таким вот образом вы кушетку заряжаете. Кушетка заряжена, кушетка заряжена таким образом. Вот и когда клиент ложится на эту кушетку, в принципе уже лечебный процесс начинается. Вот. И э, та флюидическая болезненная субстанция, которая будет вываливаться из клиента во время работы, она будет э, утилизироваться э, теми ловушками, которыми на кушетке нарисованы. Э, на кушетку не надо никак чистить энергетически, никак. Вы просто протираете ее, там салфеткой или влажной, какой-то дезинфицирующей после каждого клиента. И все. Этого будет более чем достаточно. Энергетическая защита будет э, отлично работать. Все, что будет из клиента вываливаться, оно все будет утилизироваться данными формулами, которые нанесены на кушетки. Другой вариант не менее важный, это позиция кушетки относительно сторон света. Я рекомендую ни в коем случае не ставить кушетку четко по сторонам света. Принесите, пожалуйста, компас в помещение, посмотрите, где у вас север, где юг, где запад, где восток. И я рекомендую кушетку немножко сбить. Немножко сбить. Где-то градусов 15-20 от э, четкой стороны света. Допустим, вот туда север, да, кушетку ставите немножко вбок, да, или вот туда, допустим, юг, да, кушетку ставите так, чтобы она четко не попадала никогда в сторону света. Я попытаюсь вкратце объяснить, для чего это важно. Это очень важно для того, что у каждого из нас имеется определенный тип глобальной телесной дисфункции, которая проявляется э, телесными напряжениями. Ну, они и в фасциях, и в гладких мышцах, и в виске, и в поперечной полосатой мускулатуре. Эти напряжения имеют определенную геометрию, иду через все тело. У меня в книге «Биологическое центрирование» эти четко ну, описаны глобальные дисфункции. И я в уроках еще раз буду про это проговаривать. Но факт, что, вот, допустим, если произойдет совпадение типа глобальной дисфункции и соответствующей стороны света, то в теле произойдет расслабление. С одной стороны, это лечебный фактор важный, и те, кто психосоматикой занимается, могут это использовать. Приходит пациент, вы определяете тип глобальной дисфункции, поставили кушать по стороне света, клиенту уложили, клиента расслабили. И вы с ним бла-бла терапию ведете, так называемую. А, Если вы телесными практиками занимаетесь, то это может сыграть с вами злую шутку, потому что а, клиент с определенным типом дисфункции телесной, и определенным типом телесного напряжения уляжется на кушетку, которая позиционирована на соответствующую сторону света. Это может произойти в определенном проценте случаев, вы даже не можете, можете не понять, что произошло. И вы не сможете пропальпировать клиента и найти у него напряжение. То есть вот вы, вы просто потеряетесь в этом клиенте, вы не найдете ни актуальную дисфункцию. Там, не какие-то компенсаторные дисфункции, Все клиент находится лежа на кушетке в позиционировании на соответствующую сторону света, вы потом будете испытывать неудобства в работе, чтобы этого избежать никогда, поэтому не укладывайте клиентку четко по стороне света. Еще раз говорю, если вы будете это делать, то вы это будете делать для чего-то, а обычная работа наша телесная, лучше этого избегать, поэтому кушетку всегда вот, э, позиционируйте так, чтобы вы не попадали в сторону света. Дальше смотрите, что э, стул клиента также можно зарядить, если у вас есть стул клиентский, да, вы также можете его зарядить э, была ловушка как это делать берете стульчик, смотрите да ну я любой стул возьму берете стул у клиента и вот сюда вот эту ловушечку распечатанную таким вот образом скотчем раз и приклеили да или там под деревяшечки там зажали вот, она будет там стоять да для чего это важно это важно для того что когда клиент приходит и начинает вам свои боли рассказывать свои боли начинает рассказывать он актуализируется, он актуализируется и, в принципе, у вас это может вас подзагрузить под и вас, мы как, ну, мы же понимаете, сочувствовать начинаем. Это совершенно неосознанно, у нас в голове кинофильм начинает вращаться а, про те неурядицы и про те боли, которые даже если он просто говорит, у меня болит спина, и показывает рукой, у вас неосознанно это тоже место за счет ваших эмпатийных нейронов тоже может включиться. Но, чтобы этого не происходило, клиент должен быть сразу на громад, громоотвод, клиент должен находиться вот на этом громоотводе. Да? Попробуйте поработать вот в этих аспектах. Первое, резюме такое краткое. Кушетка не стоит по сторонам света. Второе, кушетка имеет ловушки. Третье, стул клиента также имеет ловушку, ну, вот мы это называем. Да? На ваш стул, на стул терапевта не надо ловушку ставить никакую. Вот попробуйте оборудовать свое место таким образом, как я вам рассказал.